Сказка про страшную принцессу. Было это не так давно, но и не так недавно. Сказывал мне эту сказку чудак один, что останавливался у нас переночевать. Я недавно вспомнил ее и расскажу. Была весна. У короля далекого королевства родилась дочь, принцесса Динара. Динара росла дома до 18 лет, а когда исполнилось ей 18, решил король с королевой отдать ее замуж. И как положено, отправили они дочь на смотрины к принцу. Но первый принц выбрал другую принцессу. Тогда, через некоторое время, родители отправили Динару к другому принцу. И так два года жила Динара в дороге, переезжая из одного королевства в другое. Надоело королю, что ее красивую дочь не берут замуж. Видите ли, есть красивее и умнее. И тогда король сам организовал смотрины. Не по традициям поступил, принцы к принцессам не ездят. Но тем не менее нашлись принцы, которые приехали из далеких земель. В один день в бальном зале собралось двадцать принцев. Самому молодому было восемь лет. Самому старому 54 года. Но все дурные и некрасивые, а от некоторых воняло так сильно, что даже королевские конюхи шарахались от них. В зал вошел король. Он взглядом осмотрел всех принцев и повелел пройти несколько испытаний. Первое испытательное задание было выдержать банный жар. Приказал король истопить банчиком баню и парить принцев двое суток, без передышки. Кто выдержит, тот будет второе испытание проходить, а кто не выдержит, тот может домой обратно ехать. После бани осталось 10 принцев, остальные уехали. Тогда приказал король переплыть принцам опасную реку. А опасной она считалась не из-за того, что быстра, а из-за того, что в ней жили рыбы-людоеды. После этого испытания пятеро принцев осталось. Остальные или убежали, или их съели. Тогда король приказал третье испытание пройти. В этот раз нужно было добыть траву-мураву с гиблых болот и выпить ее отвар. В итоге осталось три самых стойких принца. Их и в бане отпарили, и в воде обгладали, и травой вылечили. И страшных уродов стали принцы по-настоящему красавцами. Теперь можно и знакомить их с Динарой. В назначенный срок вечером собрались принцы в бальном зале у короля. В зал вошли король, королева и их дочь принцесса Динара. Один принц сразу от страха застрелился, другой от ужаса из окна выскочил и разбился, а третьего слуги подняли под руки и быстрее домой увезли. Принцесса Динара в белом обоссанном платье, волосатая, вонючая, костлявая, с кривыми зубами и косоглазая спрашивала. «Папа, а где принц то «Ох, ее!